Вот это красавчик. пухляж, да? Это супер пухляж. Вот это красота. Они по-настоящему белые. Ух ты! Он еще второй сидит. Обалдеть. Вот, Андрей, иди сюда, быстро. Раз. Смотри. Два. У меня там такие же Три. Давай, вытягиваем его. Так, он, по-моему, красавчик из красавчиков. Четыре гриба нашла. М? Да вообще Все замечательно. Красавчики. Оп, какой аккуратненький. Оп, красавчик, да. да. на одном месте. Да. Точно. Маленький красавчик. Боже мой. Оп. Вот это прям как с картинки. Кажется, мы с этого леса Вообще не, не выберемся. А, вот ты посмотри, видит. какой большой он. Обалдеть. Какой он прекраснейший белый гриб. Все, он в топе? Он в топе. Я уже устал, надо двигать домой. Но мне приятная осталась, хочу сказать. Очень приятно. Ребята, всем привет! Вот сегодня решили мы опять выехать в лес. В этот раз взяли вот корзиночку с собой. Надеюсь, что она будет полная. Вот. И пойдем вот в этот лесок красивый. Так что давайте все вперед нами не переключайтесь будет интересно вот есть сыроежка но сыроежки мы не берем нам нужен белый гриб боровик но ну, можно подберезовик взять сегодня ребята вот я одел сапоги потому что целую ночь лил дождь но уже дождик прекратился погода в принципе не холодно нормально настроение отличное но ну, как успехи у тебя пока никак но Ничего, не, не расстраивайся. Все будет хорошо. Грибов мы должны набрать. Три, два, Ох Вот, ты. И вот. вот а это баловец. да. А где еще? Давай а вот. Надо посмотреть, еще где должны быть. Вот он, красавец. Молодец. Наташа, ты молодец. А за это завтра. да. Давайте, ребята мы его... Возьмем, это наша первая находка сегодня. Опять красавчики. О, какой красотулик. А как он звучит? Прям такой плотненький. Давай его в корзинку. Оп. И вот еще один красавчик. Давайте его тоже заберем. Вот он. тоже очень плотный грибочек хороший ну что ребят наша первая находочка нас радует не переключаемся смотрим дальше ставим лайки так ребята что-то я сегодня не ищу грибы просто хожу видео снимаю а вот у меня настоящий грибник Ух ты. Вот это да. Ты настоящий грибник. Я сегодня отдыхаю, скажем так. Ты мой оператор сегодня. Да. Так, ребята, смотрим. Еще находка. Тоже красавчик. Вот. Вот такой вот грибочек. Замечательный. Правда, у него ножка чуть-чуть мягкая. Да. Да, по сравнению с теми. Всего, надо да, нарезать будет, будет. Но ну, мы потом посмотрим. Сейчас ну, пока, пока собираем. Так, и второй еще. Да? Вот. вот второй. Так, второй грибочек. О, вот этого нога реально да? <свят> плотная, да. О, вот этот прям мощненький грибок. Хороший, вот этот вот этот хороший. Вот того, скорее всего, шляпка только. Да, нашу корзинку. Вот наш улов сегодня, ребята. Но мы только полчаса, может, минут 20 доходим. Да, да, минут 20 где-то ходим. Так что неплохое начало, я считаю. Мы еще даже в основной лес не зашли. Все, бежим в основной лес, быстрее. Лучше, лучше день потерять Потом за пять минут долететь Главное хвост Ладно, пошли Было вот столько, стало вот столько Так, вот я еще нашел грибочек Вот он Это белый гриб Молоденький Еще пойдет в нашу копилочку на один больше а вот гриб зонтик что ли его называют правильно я назвал его ребят или нет вроде зонтик да называют его но зонтики и разные и прочие всякие грибы мы не берем берем повторюсь только белые подберезовики подосиновики боровички и маслят иногда бывает а еще сезон будет опять опять вот опята я тоже обожаю. Лисички. Лисички. Вот тут меня мой грибник поправляет. Семь видов грибов мы только берем, потому что мы в них уверены. Да, которых не уверены, мы их вообще не берем. Корзинка, тот сегодня и грибник. У кого корзинка тот грибник, это правда. Так, где же А, вот. Вот мой грибник еще сегодня нашел. Это я без очков. Без очков, да, говоришь? Надела бы очки вообще всегда. Ай, камеру не могу никак поставить. Так, смотрим. Да, это белый гриб. Белый гриб. Но он какой-то рыхлый. Да, ну. Да, ну но... ничего, сейчас посмотрим его тоже. На червивость. Оценим. Если хороший, то пойдет наша копилка. Ребята, это скорее всего белый польский. Вот он гриб один и вот сейчас посмотрим да давно я их не видел поляков беленьких Оп. да полячок беленький вот такой вот грибок тоже очень хорошенький и на жарешке тоже очень вкусный. Вот. Смотрим второй. Иди сюда. Иди ко мне, красавчик. Оп. Ножка длинная такая. Вот он. Вот такой вот тоже красавчик. Вот такие мы тоже собираем грибочки. Посмотри, как я увидела. Где-то, а, -а, а Обалдеть. Ну ты у меня сегодня вообще анш, аншлак устраиваешь по поиску грибов. Ты молодец. Да так, так он красавчик вообще просто. Да, ножка плотная. Грибок вообще идеальный. В общем, ребята, подписываемся на канал. Обязательно комментируйте видосик, ставьте лайки ребята я нашел грибок хороший отличный красавчик давайте смотреть вот такой вот красавчик тоже плотненький ножка плотная как плотная О, меня сообщили что там красавчика нашли нужно бежать ну-ка где у нас там красавчик Давайте показывайте наш. Их даже два. два. Да. Ага. Рядом малыш растет. Да. Смотрите, ребята. Смотрите. Да, два их, они прям. Они срослись в один. Из, из одной ножки идут. Сейчас я аккуратно Аккуратненько возьмем его. Вот он. Вот такой вот такой гриб. Ну что ж, тем временем у нас корзинка пополняется и пополняется. Что нас очень радует. Ребята, здесь раньше было поле. О, да, нашла еще, да? Сейчас я подойду к тебе. Я хочу просто рассказать, что здесь раньше было поле засеянное. как ну, Чем-то засеянное было. А сейчас вместо этого поля дачные участки одни если вы слышите там ну, сейчас жгут костер рабочие рубят топорами забивают молотками что-то вот. наверняка вы слышали когда я грибы собирал хочу сказать что скоро этим лесам скорее всего придет конец потому что люди тут начнут засирать потихонечку хотя уже есть местами что бутылки валяются еще чуть валяется некий мусор ну что давайте перейдем к нашему грибу не очень. не очень да он такой так себе ребята я заметил еще маленький белый польский вот так хорошенький грибочек берем в копилочку под березами да у тебя да, какой ага. хорошенький видишь прям молодой совсем Давай, в копилочку, ребята. Я еще что-то заметил. Смотрим все вместе, что это у нас тут такое. Да, это белый. Белый, но ножка у него мягкая, неплотная. Сейчас посмотрим. Вот такой вот он. Надо разрезать. Что, еще один красавчик у тебя? Да. Сейчас подойду. Да. Так. Где наш красавчик? Нет. Да, вижу. Глаз алмаза да? да, он такой приплюснутый немного. Я такой. Не да, так не увидишь реально. Подспрятался еще от всех. С той стороны листики его присыпали Вернее, не, с, не присыпали, он, когда растет, так на себе листья держит. Вот он. Ну, вроде ничего, нормальный, только он сплющенный какой-то, своеобразный. Ну, пойдет. <масы> <масы> Ребята, вот тут сыроежки одни растут на этой поляне. Прям... Одни сыроежки. Мухомор. Да, и вот мухомор-мухоморыч сидит. Такой прям переросток. Сразу видно. Набрал себе тут воды чашу. И сидит, питается водой. Так, но ну нам нужны благородные грибы. Сыроежки мы не берем. Вот еще один грибочек. Очень хороший. Давайте посмотрим. Ну его слезняки поели, конечно. Но ну, а так он плотный. Оп. Оп. Так он плотный, но слезняки поели. Вот он засел тут. что тут лосиная муха нападать стала. Надо капюшончик одеть. Ребят, смотрите, нашел я Тут гриб белый сейчас сейчас меня не видно ох ты вот. как его вытащить аккуратно вот. такой большой угу. о вот он и еще там есть один пойдемте покажу тоже его надо будет вытягивать сейчас кстати зацени корзинку вот она уже так наполняется здорово вот еще один. Вот Ох, как они неудобно сидят, да? Да, прям неудобно, но зато они хорошие. Вот, смотри. Такая прям вот кривенькая так. ножка, да? Кривая, да, но зато она целая вся. И гриб целый. Ой, извини. Ничего. Все. Где-то вроде еще что-то есть. Снимаешь, да? Да, снимаю. Да, вот так вот. Чуть-чуть очищаю, чтобы с собой не носить весь этот шлак и землю. Да, нога очень хорошая. Посмотрите, ребят. Угу. Несмотря на то, что он неудобно рос под деревом, он достаточно таки хороший гриб. Так, ребята, пойдемте, я еще кое-что заметил. Смотрите, какой тут красавчик сидит. Где я красавчик? Вот он, вот он. -хо -хо. Вот он. Вот такой вот. Давайте его возьмем к нам в копилочку. Вот, смотрите. Вот так вкусненький. Угу. Все. Вот еще малюсенький грибочек. А это съедобный гриб? Вообще. Вообще что он? Подозрительный, да, какой-то? что-то горечь какая-то есть да да нет брать не будем не будем брать да, он оказ... похож, похож на беленький маленький ну на белый маленький но он обманчив И а какая губка у него она чуть-чуть розоватая у него губка да кстати ребят напишите пожалуйста в комментариях это желчный вроде гриб насколько я помню О, еще один грибок Нашел что-то? Да. Ну, покажи, ребята. Ой, какой красавчик. Да, красивенький. Хорошенький. Вот он. Вот такой. Ух ты! Пухляшек. Пухляш, действительно. Ребята, поставьте этому пухляшу лайк. Так. О, нашел гриб тут. Он так спрятался, Где? Прям, что незаметно вот, его. Вообще в траве, в иголках. Как вот, ты его нашел? Да вот так вот, то, что бугорок такой. Бугорок, а в бугорке... Какая у него ножка большая. такой, Толстая, да? Белая ножка, да. Вот он. Слизнячки его поели немного, но он от этого не хуже. Угу. Отлично. Вот, я ножку срезал, вот. ага. он хороший, то есть не гнилой вообще. Смотри. Я просто не успеваю выключать камеру, снова приходится включать. Где? Но это же хорошо. Да, не хорошо. Вот еще Подожди. один. Вот он. Ох. Вот, вот этот прям красивый. Красивый, но классический, они, да? Все красивые, вот да. в топ в топ он залетает. Нет, уже. в топ пока он не залетает. У меня в топе тот все-таки остается, который я показывал ранее. Ладно. Этот тоже хорошенький, но я думаю еще красивее найду. Еще красивее. Да. Ладно. Пойдем покажу. Прям такая щенячья радость. Щенячья увидишь. радость? Да, вот, смотрите. Видно? О, видно, видно. Вот, смотрите. Хорошенький. Да. Вот. А где второй? Сейчас покажу. Вот. Глядите, какой он красавчик. Правда. Ставьте как лайк. с картинки. Пойдем, второй покажу. Идем. У тебя прям глаз, алмаз. Вот он. Ну, я разгулялся сегодня уже. <laughs> вот еще один гриб. Вот. Тоже маленький, но красивый. Так, и еще надо тут осмотреться. И кажется, мы можем найти. Но если не найдем здесь, ничего страшного. Найдем в другом месте. Пойдем. Мне кажется, я вижу красавчика. Надеюсь, вы тоже видите. И зрение меня не подводит. Ну, это, по-моему, бомбический. Бомбический. Вот это да. Вот Ты это посмотри, видишь? какой большой он. Обалдеть. Помоги мне его, пожалуйста. Взять его, да? да? Угу. Давай, вот смотри. Я сейчас покажу, чтобы люди посмотрели размер. Вот мой кулак. Ага. Примерно, да, вот. И он идеальный. Да, ну такой прям нормальный. О -о -о. Легко? Да, легко снялся. Вот спелый, значит. Да, вот, вот ладонь моя. Да. Вот такой вот гриб. Угу. Красивый. Вот это, вот этот, вот топ это, залетает. Вот этот гриб. Сейчас действительно залетают топ. Тот первый гриб уже на втором месте, а этот у нас на первом месте. Ребята, ставим лайк. Отлично. Так, и вот еще малышек малыш тут есть сегодня грибалочка прям радует вот такой вот красавчик тут вот. не зря мы сегодня встали пораньше приехали в этот лес был дождь с утра но сейчас светит солнце ребята вот можете посмотреть Погода нормализовалась, и настроение поднимают вот такие вот малыши. Вот тут еще у нас, это белый польский. Хороший тоже, забираем его в копилку. Кстати, давно я белых польских не видел, очень давно. Уже, наверное, года 4, а то и 5. Сейчас пошли, уже пятый или шестой гриб за сегодня. Пока Андрей там ищет грибы. Я, смотрите, какой гриб нашла. Сейчас попробую его вытащить. А он легко вытащился. Совсем легко. Но мне кажется, это какой-то желчный. Не знаю. Сейчас будем пробовать его на вкус. Если горчит, значит ядовитый. Но выглядит он как-то немножко подозрительно. Андрей, посмотри, пожалуйста. Это ядов... как, ядовитый, ложный, не ложный вот этот вот гриб. Ты что, Наталья? Какой то ложный гриб, сам настоящий? Ты уверена? У него конечно. такая губка желтая, прям. Ну это нормально, главное не розовая губка. Смотри, да. Ножка какая, да. Я Ты значит все... мощный гриб, классный нашла. Молодец. Но меня смутила слишком желтая губка. Это нормальный гриб, все, берем его в копилку. Иди сюда, пожалуйста. Вот я нашел где-то. А вот он. Какой красивенький! разговаривал, чуть не потерял его. Смотри, с какой ногой. Ой, какой Обалдеть. вообще очаровательный. Очаровашка, когда такой. Смотри, шляпка маленькая. Маленькая. Да. <смех> а какая ножка, ножка здоровая. толстая, да. А вот тут еще и лисички оказываются. Я на них внимания даже не обращаю. Как белый увидел, обрадовался. Вот, они. вот лисичка. Раз. Вот она. Молоденькие, да? Ну, вот это вот она маленькая, ну чуть-чуть староватая. вот эти две молоденькие совсем. Вот. Они. вот. Фу. Фу. Хорошенький. Вот тоже возьмем их, че? Кстати, скоро уже сезон лисичек, скорее всего, будет. Вот где-то сентябрь, начало сентября, середина сентября попрут лисички. Так что можно будет и за ними ездить. Ребята, я его мимо прошел. Мой грибник сегодня мне помогает тоже. И оператор, и грибник. Смотрите, Белый Польский пропустил. Но он действительно его не видно. Он так сильно маскируется с окружающей средой, что его трудно очень заметить. Поэтому, если ищешь Белый Польский, то нужно именно на этот цвет настраиваться. Вот. Берем его в копилочку. Вот нашел лисичку. Вот такую вот. Вот с такой ножкой. Вот. Но она не молоденькая, но нормально. Там мухомор мухоморыч старенький, а вот бел белыч. Бел белыч? Бел белыч, да. Ух ты какой! Здорово, братан! Как ты? Хорошо все у тебя? У нас тоже хорошо, как тебя встретили. Еще лучше стало. Смотрите, ребята... О, какая длинная да, нога. Нога длинная. Вот еще Белбелыч сидит, да? Нет, это, скорее всего, подберезовик. Или под... Нет, это подберезовик. Подберезовик? Да, но я его срежу. Сразу посмотрю, а то уже два подберезовика, или сколько я нашел, срезаю, а там ножка червивая. Поэтому его сразу срежу. Этот нормальный? Да, это хороший, очень. Меня зовут... На поляну нарвался? Точно, два, два больших таких красавцы. Сейчас. Да, давай к какому пойдем, к левому или к правому? Ну, давай к правому. Давай к правому, вот он. Смотри. Вот это, да. Ух, вот какой а красавчик. Там, а там за ним еще что-то растет. Да. Смотрите, ребята, так, как его взять-то аккуратно. Оп. Вот он, красавчик. Действительно красавчик. Чуть-чуть да, шляпка, но из-за того, что вот эта вот ветка его давила, он рос, и она вот так вот чуть-чуть согнутая. Но все равно да, хороший. Пойдем сюда. Пойдем сюда. А это что у нас? Это у нас... Оп. Так, ну что? И еще перейдем к левому грибу идем к левому идем к левому так этот берем с собой а тут уже кто-то был смотри как срезали смотри как срезали небольшой Но... довольно да большой был ну это где-то неделю назад срезали так перейдем к левому грибу. ничем О, не хуже вот я его вижу какой О, же как он тут два обалдеть ребята <с Não> Смотрите. Смотри, тут даже два сросшихся, как будто бы, да? Он Нет, такой это большой, он один. Такой один. большой. Вот это да. Вот это да. Раз. Так. Два. Два. Вот два гриба, прям рядом. А я не заметил вот этот вот. Вот этот, а, вот этот вот видел, а этот не увидел. Так, подожди. Я вот нашла. О, какой красавчик я нашла. Я прям действительно красавчик, красавчика нашла. Ты только посмотри. Ага. Помоги мне, пожалуйста. Давай. Я там тоже белый польский нашел. Сейчас его мы тоже возьмем к себе. Оп. Есть. Вот он. Красивый. Пойдем, М -м. За, белым, Пойдем. за белым польским. Он маленький правда но приятная тоже находка вот он вот с этой стороны его только видно ух ты тоже вот. симпатяга вот. вот такой вот грибочек сейчас я отрежу ножка хорошенькая да у них практически у всех ножки хорошие редко когда он червивый вот. Берем берем Вот такой гриб Он хоть и старенький, но он плотный И не гнилой вот, ну, да, На удивление да. вот А выглядит, он... конечно, он не очень да он Выглядит, да, но он плотный На самом деле Я его возьму Вот наш весь улов За два часа Обалдеть Вот в этом году мне наша грибалка радует Меня тоже в этот год особенный. Вот, грибочек. Красивенький. Кра ребята, правда, посмотрите. красивенький, да. Вот. Красавчик. Вот такой вот шедевр лесной. Ставим лайк. Подписываемся на канал, ребята. Впереди еще будет много интересного. Зачем далеко ходить, правда, если здесь все рядом. Вот еще один красавчик. Вот О, он, посмотрите, какой. Смотрите. И правда. Да. Что-то мне кажется, здесь где-то что-то еще есть. Вот. вот он, да, правда, есть. Интуиция О, тебя еще. не подвела? Еще один, смотрите. Вон, раз, а Вот два. Да. Так. Давай вот этот вот возьмем. И Первый. там вот сейчас, подожди-ка, я хочу сразу показать, что и вот здесь вот сидит. Угу. Все, я его взял. Давайте тоже посмотрим на червивый. Да. Червивый. червивый да. Но скорее всего до шляпы. Ага, ну нормальный можно взять, шляпа нормальная. Фу, нет, давайте я все-таки гляну шляпу. Чтобы лишний груз не носить, нужно посмотреть сразу. Нет. Шляпа тоже гнилая? Да, гниловатый он. М, вот, жаль. вот этот вот кусок. Вот. Да. Краешку. Ух ты! Еще? Еще вот смотрите. Оба, и вот смотри. Дяд, да, да, Его красота. Вот он раз. Так, ребята. Вот он, два. Вот два. Так, позади тебя там был, ты на него не наступил случайно? Нет. Нет, нет. Нет, все нормально? Вот он. А, вот он, да. Не наступил. И вот он, третий. Вот, три штуки. Вот такие вот грибочки. Нужно здесь оглядеться, мне кажется, здесь еще должны быть грибы. процентов. один, но ну, найдем. Вот это, да. Вот это, да. Такой светленький. Угу. Хороший, белый. Прям белый-белый, белый, да? Угу. Отлично. Берем копилочку. Ну что, еще? Уважаемые ещё? зрители, смотрим, что мы нашли в этот раз. Это вообще уникальный. Уникальный гриб. А чем он уникален? Ну, то, что он красивый и неповторимый. Вот. Вот такой вот красавчик тоже. Действительно. Вот такие красавчики пополняют нашу копилочку, ребята. Вот так вот. Все отборные грибы. О, иди сюда. Где, а, где, где? Ух ты. Что такое? А, что это, ты посмотри. Вот это да. Но он старый. Старый. Не такой. Угу. Сейчас я посмотрю на червилость. Сейчас я гляну. Сразу, не отходя от кассы. Нет, не червивый. Мягенький он, правда. Плот, ну, плотности то и нету. А червей тоже нет. Можно взять. В принципе, нормально. может Берем. Ох, ох, Смотри, что я нашла. Смотри. Поможешь Ты поможешь мне его снять? Все, все. конечно. Да, староватый, староватый, староваты, да. Да. Староваты. но не гнилой, опять же таки, не гнилой. Не знаю, что это за гриб, по-моему, это белый польский. Да, да? Снимаю, его, да? Да, это белый польский. Мне кажется, почище. он старенький. Почисть, пожалуйста. Да нет, нормально. Ну, ну да, староватый немного. Угу. Но, но хорошая, чистая ножка. Угу. Берем. Я издалека увидела гриб. Сейчас подойду поближе. Посмотрю. О, точно, это какой красавчик. Это Красавчик, красавчик. Красавчик. Смотрите, красотуля. Даже не стал его вот так вот отрезать, потому что он тут тоже здесь хороший и чистый. Не знаю, я такой душевный подъем чувствую из-за того, что постоянно нахожу грибы. А ты? Конечно, я, я просто помню. Я лечу, лечу. Уже давно, корзинка тяжеловата, давно, да? Давно такой грибалочки не было, очень давно. Ну уже так увесисто, да. Как ну, думаешь, что? сколько килограмм? Ну 4 где-то точно есть, может быть пяточек. Угу. Смотрите, сколько здесь сыроежек. Ну они сливаются немножко с листвой, поэтому на камере их не видно, что ну, их вот столько вот много. Сейчас сними. вот, смотрите, вот за моей рукой вот они, смотрите, ребят. сыроежки. Да. Ну, ладно, сыроежки нас не интересуют. Нас интересуют именно вот такие грибочки. Пошел что-то? Ну, показывай. Ты только посмотри, какой хорошенький. Да. Ну, в этой части леса они почему-то слизняками лизняками поглоданы немного. Вот уже сколько смотрю... Слизняков прям целая куча, видишь, угу. вот он угу. поедает, но да. гриб идеально чистый Чистенький, да? Да, идеально, угу. ни одного червячка, зато слезняков с каждой стороны Кажется, увидела, а может быть и не увидела. Может быть, мне только кажется. Нет, Нет не, кажется, не кажется. У меня глаз алмазный, только посмотри, я его издалека приметила. Ох, какой он хорошенький. Пожалуйста, помоги мне. Одной рукой будет, наверное, тяжело его вытащить. Окей. Сейчас у него да, такая широкая ножка. О, там сидит прям так. Вот это я зоркая. Сидит прям так мощно. Вот он. Ух ты. Вот это да. Ладно, давай присядем, перекусим. Я говорю, я не могу просто в таком восторге. Мне, мне жаль времени на чай. Но я уже чувствую, что силы меня начинают покидать. Нужно подкрепиться. Мы уже сколько ходим. Села на меня такая лесная живность. Она такая пушистая. Да? Ага. Симпатичная. Вот сама сижу, да, а сама по сторонам лежу. Где гриб, гриб, где грибы, где грибы? Погода чуть не разная. Да? Ты что-то нашел? Да, <соцентричная> что да в вазу. бегу, бегу. Так вот. так, вот я вижу один, да, Ох, один. Вот он. Выглядит он симпатично Давай смотреть Я вижу второй, но вам потом покажу Я его не вижу типа. Нет, ты видишь, он а, тот, да? Да, да, да, тот, да да, Вот он, тоже поеден С резничками. Но это не критично Эй, Это не критично Тоже отличненький грибок Забираем. Все. Второй. Второй. Так, идем ко второму. А второй уже взрослый. Судя по шляпке. Он, да, староватый немного. Да, ножка трухлявая. И внутри поеденная. Не берем. Так. У нас еще один клиент один клиент да, белый белый вот он ребята давайте я вам покажу лисичек вот нашел их Тут сколько то штук энное количество вот они вот они красавицы. вот эта старенькая вон там еще одна сидит угу. и вон такая мини-полянка. мини лисичная полянка, да? да? и вот, еще, вот еще. Да, что-то. Меня эти мухи а атаковали. Кстати, лисички с картошкой. Очень вкусное блюдо. С жареной картошкой забыл добавить. Я думаю, все догадались, что картошку жарить надо. Ну мало ли, кто будет варить. Я такой гриб нашла просто, мне кажется идеальный, мне кажется это самый лучший гриб. Ты только посмотри, какая у него ножка. Да. Ох ты. Молодец. Да. Вот это красавчик. Настоящий. Лесной, Настоящий красавчик. Да, лесной хозяин. Хозяин леса. <смех> Хозяин леса Ну помоги мне пожалуйста а то я боюсь одной рукой я сломаю его Давай Давай Вот как он вышел хорошо Да? А, угу. Ох ты посмотри Какой да. он красивый Какой он аккуратный В общем ребята Пользуясь случаем хочу вас попросить Подписаться на мой канал Здесь у меня будет много интересного а еще я строю землянку. Строю ее совсем один в лесу. Переходите по ссылочке в описании. Подписывайтесь, смотрите, комментируйте. Жду вас у себя на канале. Так, Андрей нашел гриб. Я к нему сейчас спешу, чтобы заснять этот замечательный процесс. Ох, как красиво в лесу. На удовольствие. Так, так, так, показывай красавчика которого ты нашел вот он Ох, правда он не менее красивый всех остальных да да да ой ой ой вот так вот он как сидит то а? плотно вот он вот вот такой вот красавчик вот еще один красавчик покажи. Вот он. О, маленький совсем, да? Ну, зато удаленький. Маленький удаленький. Да. Вот такой вот красавец. В нашу копилочку еще пойдет. Видите, что пропустил Андрей. Да, за это мне минус. А мне плюс. Без только не ставьте, ребята. Пожалуйста. Ну, правда, это позади тебя был. Обалдеть. Я его, наверное, чуть не раздавил. Ну. Вот он. Вот такой вот пухляж. Вот это пухляж, да? супер пухляж. Надо глядеться, мне кажется, здесь еще должны быть. Да. Андрей что-то снова увидел. Да. Ты посмотри, прям издалека. О! Вот у тебя и зрение. Я тебе скажу. Какой хорошенький. Молоко вот. Фу. Грибочек красивый. Посмотрите, двое. Вот эта красота. Они по-настоящему белые. Вот ну, такие красавчики нашлись. Плотненькие? Да, плотные. Очень хорошие. Позади тебя, мне кажется, я видела еще. Да. да? А где? Вот. Не, осторожно, не наступи. Не наступи. Стой, стой, стой. А -а -а. Вот. И вот еще что-то. Ой. Не, это кто-то резал. Вот, вот этот вот гриб. Только вылупился, да? Да, но у него шляпка отвалилась. Странно. Угу. Все равно. Хороший. Берем. Надо глядеться. Да. Надо наблюдеть. Так, Андрей что-то нашел. Я вижу. Да и не один. Не один? Ух да. ты! Он еще второй Обалдеть, они такие красивые. Давай вот этот вот. Хорошо, сейчас. Меня. Так, так, так, подожди-ка, его не видно. Вот все. Видно? В кадре. Видно? Ага. Он идеально красивый. Вот. Красавчик. Да. Давай второй с ними. Себе в копилочку. Вот этот топовый гриб. <с if> Теперь, Теперь он топовый. Он топовый. Да. Вот он. Ох. Прям вот мощная ножка. Вот два красавца, ребятки. Этот лес прям мне перестает радовать и удивлять. Еще? Да, еще. Ну-ка покажи. Только отошел от тех двух, как вот он еще третий. Прям на этом же месте практически. Вот такой вот красавчик. Он красавчик, но мы сегодня избалованные красавчиками. Да. Нас уже все сложнее и сложнее удивить, мне кажется. По идее, нам уже надо ехать домой, но грибы нас не отпускают. Шла белый польский. Малютку совсем. Вот совсем малюточку. Смотри, какой хорошенький. В копилку. Давай. Убираем нашу копилку. Так, и Андрей снова что-то нашел, я мчу к нему через весь лес. А я жду, пока ты пробежишь через весь лес. Давай, все, сам... я добежала. Ну, мелкий, конечно же, но приятно очень. Да. Но очень приятно, когда грибы находятся. То есть ты практически не ходишь, а они сами к тебе приходят. да. Если гора не идет Магомеду, то Магомед идет в горе. Я нашла, по-моему, обалденный потрясающий гриб. Я не знаю, видите ли вы его уже. Так, сейчас я настрою камеру. Камера-камера. Вот-вот-вот-вот. Вот, Андрей, иди сюда! Быстро! Раз, смотри, два. У меня там такие же. Три! Надо да, да, сейчас оглянуться, мне кажется, еще где-то должно быть здесь. Поможешь мне? Да, давай, ты их нашла. Давай ты выкручивай их аккуратно. Так, ну я боюсь. Ну, выкручивай боюсь прям, прям, да, за ножку туда вниз угу. и вы вытягивай. Так. О, ну, молодец. Один Смотри. есть. Смотри. Вот это да. Красавчик. Чуть-чуть вот тут это мягковато. Но это мы срежем, нормально. да. Давай срежем. Отрежем. Отрежем. Мне кажется, они нормальные. Так. О. Так. О -о -о. Хорошая ножка. Так. Тоже мягковато. Да вот так. Тут мягковато, а тут нормальное. Но ну, все посмотрим. Равно. И он третий. Так. А он немножко в плесне, да, как какой-то. Да, как будто бы вот этот вот, мне кажется, не очень. Не очень, да? да. Ну мы посмотрим тоже, ничего не переживай. Посмотри, да, вот какая-то. Не переживай. Вот это плотная, кстати, ножка. Отлично. Смотри, я чуть не пропустила, чуть не наступила на него. Вот эти два. Давай вытягиваем его. Так, он, по-моему, красавчик из красавчиков. Точно. Посмотри, какой аккуратный, да? Да, суперский грибок. Вот, смотри, на одном месте какие классные 4 гриба нашла. М? Да вообще Все замечательно. Красавчики. Ну пошли. Пошли. Теперь к тебе. Так, а где моя корзинка? А, вот она. Ну что, теперь ты побудешь оператором? Давай. Давай. Не выключай, наверное, камеру, да? Наверное, да, я не знаю. Ой, лосиная муха да? достала просто. Так, ребята, у нас уже так прилично. Тяжеловато, да, уже таскать да. корзинку? Смотри. Ох, вот вот я раз. вижу, да. Вот он, раз. Гриб. Какой красавец. Угу, действительно, О -о -о. красавец. Опа! Есть! Какой у него корень плотный, а он ветку оказывается. Ветка была же в нем. Mm. Так. Красавчик, ребята. И вот еще, ребятки, идемте сюда. Идемте, покажу вам огромного <свистит> Вот это гриб. Вот, вот это, с... вот это хозяин леса. Все, вот мы нашли гриб. хозяина леса. А, ты посмотри, какой он! Вот это гриб, вот это монстр, красавчик. Действительно, да. по-настоящему красивый. Белесная муха тут. По-моему, здесь же, она атакует. Просто. Да, меня просто И заело. И я вон еще белый польский вижу. Пойдем, я возьму его, белый польский. Какой аккуратненький. Красавчик. Красавчик белый такой. польский. Хороший. Да, симпатяшка. Ах, ах, ах да, да, да, да. Я прям вижу, какая она на пути поползла. Ну все, убираем наши, нашу добычу в корзину. Да, давай. Че, пора домой, наверное? Идти. Да, уже пора все, домой. Уже, уже. Ну, просто, время. Просто куда все это? Мне даже он не помещает. Можно, конечно, было бы в рюкзаке, но у нас просто уже нет времени. Нужно ехать. Все? Вот да. Да грибы. На одном месте. Да, в общем, собрались мы ехать домой. Но грибы реально нас не отпускают. Да. Вот он. оп, Вот такой вот еще. Да, он очень аккуратный. Ты посмотри, какая у нас полная корзина получается. Да. Надо в этот, в этот раз грибалка вообще просто не, не перестает удивлять. Самая такая. Но это другой лес, не тот, в котором мы были да, в прошлый мы раз. мы решили посетить в этот раз совсем другой лес. Мы ездим сюда уже очень давно, уже лет 10. И постоянно тут что-то находим. Но но... Бывают такие года, когда нету гриба реально. Ходишь-ходишь километрами, но его нету. Ну, там немножечко находишь. А в этом году просто радость одна. Великая радость. А жопа Хлоп. хлопает в ладошки. <свят> <свят> <свят> Я, кажется, нашла маленького красавчика. Точно. Маленький красавчик. Вы только посмотрите. Какая прелесть. Шикарненький. Сейчас мы его аккуратненько вытащим. Срочно включать камеру. Ну-ка. Что же случилось? Срочно, в чем срочность? Срочно, ну, срочный выпуск новостей. А -а. В лесу найден гриб -а. с особыми приметами. Боже мой. Оп. Вот это прям как с картинки. Ты посмотри, он правда как с картинки. Он лично. У меня... шарик. Да. Лично в моем топе он номер один сегодня. Так, ну все, пойдем. Идем до машины, ребят. Хотим закончить грибалку, но все никак не получается. Причину говорить не буду, сами понимаете почему. Снова срочный выпуск новостей. Да, срочные новости. <зас> По всем каналам. Найден белый гриб. Разыскиваемый. Обнаружен. Бог обнаружен. Всё. Спецоперация проведена успешно Давай Да, что-то такое Еще не проведена? Еще не проведена, да, не так-то просто его взять Смотри, какой опасный преступник Я его, в общем, как-то вытащил Но все равно нормально Ножку чуть-чуть оторвал Целиком она не вышла Но ничего страшного И такой тоже придет. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Сейчас я вот этот отрежу. Смотрите, идеальный. Идеальный, да. правда? Идеальный. Так, а вот а это вот... Ой-ой-ой! Вот, вот Дойдем это... ли мы сегодня до машины? Вот в чем вопрос. Ах, смотрите, ребята. Тоже горошинки. Прям чувствую. Нога очень... Плотно очень, даже не сомневаюсь. Кстати, грибы сейчас более-менее чистые пошли, нежели неделю назад. Неделю назад процентов 50 было гнилых, поеденных червями. На этой неделе все замечательно. Поэтому, ребята, не сидите дома, выходите в лес. Грибы поперли. Смотрите, какой красивый гриб мы нашли уже все на финале Хотим домой уйти. И все никак не получается. Но он просто совершенный. Кажется, мы с этого леса не выберемся. Вы только посмотрите. Вообще уже не ищем грибы. Они действительно сами нас находят, да? Да, это старый. Ну, рядом, мне кажется, такой же старый. Слишком он большой. Староватый, да. Ну, не червивый немного. Он старый тоже. Так, место в корзинке у нас закончилось, мы достали пакет. Это финальный кадр, но вы только посмотрите на этот гриб. <свист> Какой он прекраснейший белый гриб. Все, он в топе? Он в топе. Я уже устал, <свист> надо двигать <свист> домой. У ну, меня приятная усталость, хочу сказать Очень приятно. Покажем корзинку, да, которую ты таскаешь за собой Да Наверное, Никакая. устал? Ой, а я еще нашел рядом Еще? Вот наша корзинка, в которую уже ничего не помещается Ну Потому что вот уже пакет Да, И вот еще один Один неудобный Эх, ножку сломал угу. Ножка Не выходит Ну тоже улов, скажем. Так. Давай это мне в пакет. Давай к тебе. Тоже хороший гриб. Все. Ну что, пошли? Мы Уже сто раз прощались с ребятами. И никак не можем никак этого не сделать. Можем попрощаться. На, к тебе положу его. Грибы все не хотят, чтобы мы прощались. Пойдем. Пойдем.